Маленький дисклеймер перед началом видео. Наркотики это плохо. Не употребляйте, неупотребленным будете. Запомнили чек. Все. В общем-то, спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. А если серьезно, то всем здравствуйте! И сегодня я хочу рассказать маленькую историю своей жизни, которая произошла у меня э, с 7 по 8 класс плюс-минус примерно. Но, э, мы э, с моими одноклассниками э, решили пойти погулять, собраться э, на детском садике. Я живу в маленьком городе. Э, назовем его город Б или усрань Мне кажется, вполне подходящее название данному городу. И у нас есть э, детский сад и на этом детском садике есть э, сарай каменный сарай кирпичный кирпичный сарай э, который сзади которого росли э, разные деревья и одно из них яблони и никто из э, нашей компании не умел лазить по деревьям кроме меня а я, ввиду своего возраста, хотел внимания, так скажем, и добиться этого внимания, я решил тем, что залезу на яблоню, сорву несколько яблок и скину их своим друзьям. Что ж, я залазил на яблоню, сел на ветку, начал срывать яблоки и скидывать их одноклассникам. Скинул в пару яблок, я, сидя на ветке, начал грызть э, сам яблоко. И все говорят, давай спускайся. А я такой, ребят, погодите, сейчас я схема это яблоко. Э, сорву еще тройку яблок и спущусь. Э, и после этого мои друзья резко подскочили. И убежали. Я не понимал, почему они так резко удрали, но потом я увидел, что из-за э, угла, э, за этот сарай э, приходили два достаточно э, мускулистых, мускулистых, достаточно крупных э, мужчины. И я сначала не понял, в чем приколы, я решил такой. Ну, сейчас они здесь... Э, Спасут и уйдут, а я спущусь с дерева, спокойно, блядь, наступлю в их мочу, облежу их мочу и так далее, тому подобное. А, ой, не туда полезла, а, а я спущусь с дерева и побегу к своим одноклассникам. Но что-то пошло не по плану и, <coughs> скажем так, один из них достал два шприца с чем-то. Я не имею понятия, что было в этих шприцах. Возможно, это были медицинские уколы от... Вдруг они были диабетиками, и им просто нужно было сделать укол. Вот. И я такой... Продолжаю сидеть на дереве, молчать, смотреть на это все сверху вниз. И они начали колоть их себе. В руки, в вены. Ну, понятно, что они замышляли что-то неладное, и э, они были не совсем трезвые, потому что когда они подошли, я чувствовал запах перегара, и когда они стояли, я чувствовал очень долго запах перегара. И я понимаю, что э, сейчас не самое лучшее время, чтобы высовываться, как-то что-то делать и так далее и тому подобное. <связывая> <связывая> как же было грустно, что то дерево было достаточно старым И когда я сидел на дереве и погрызал свое яблоко Одна из веток, на которой стояла моя нога, сломалась И, <связывая> и упала <связывая> между этими парнями Они посмотрели вверх и увидели меня тот момент я реально пересрался я думал что все мне сейчас пизда. я все видел я сейчас побегу мамке все расскажу и их заберут в полицию вот и те парни такие типа ты что там делаешь я такой яблоки ем Они говорят быстро спускайся я постарался как можно быстрее спуститься и уйти Uh, перегар от них был ужасный uh, мы я добежал до своих одноклассников uh, стою рядом с ними такой ебать я рассказываю им все что я видел они офигевают и мы видим как эти парни выходят из-за этого сарая и начинают оглядываться оглядываться они смотрят в нашу сторону и начинают идти в нашу сторону Скорее всего, это было э, чистое совпадение, что им нужно было в ту же сторону, в которой и стояли мы. Но наша детская психика, наше детское восприятие мира э, дало сбой, и нам казалось, что они идут прямо к нам, они идут э, поговорить с нами, пообщаться, побазарить, и я тот момент э, пересрал мы все побежали от них и как-то так получилось то что эти парни достаточно долгое время шли за нами по пятам мы э, бежали от угла к углу э, осматривались назад и видим что эти парни не быстро немедленно но э, идут за нами и мы реально всрались мы все реально всрались мы пробегали мимо дома одного из одноклассников он мигом залетел в подъезд свой э, и закрылся э, и не знаю чтобы было если бы не тот подъезд э, но те чуваки, увидев, что один из нас какой-то подъезд ускакал, либо им просто надо было на этом повороте поворачивать, они повернули и пошли немного в другую сторону. Мы выдохнули и сидели около этого подъезда еще минут 20, делясь эмоциями друг с другом. Это... Спектр эмоций, которые я навряд ли забуду в ближайшие еще лет 20, либо э, должен ударить такой же шок, который был в тот раз э, Чтобы я забыл эту историю. Но оп, не связывайтесь с наркоманами. Хрен знает, что происходит в их головах. Потому что. Возможно, они э, реально шли за нами. И когда увидели, что один из нас э, забежал в подъезд и сейчас позовет старшее поколение, то бишь родителей, то бишь каких-то более взрослых э, брата, братьев сестер, полицию, э, они пересрали и просто свернули. Но совет вам... И лазите, блядь, по яблоням. Особенно в чужих местах. Что? На этом, в общем-то, история. Я говорю, короткую историю из детства, блядь, расскажу. У меня также есть еще одна короткая история, которая длилась со мной в течение трех лет. И иногда я вижу некоторых людей, которые которые участвовали в этой истории и мне сыкотно мимо них ходить если вы хотите услышать эту историю то давайте соберем хоть сколько-то лайков под этим видео а то чё это 4 месяца 4 недели меня не было на канале а вы меня лайком не встретите что ли? давайте лайк под видос и будет следующая история а сейчас я откланиваюсь перед вами и иду монтировать то, что я сейчас наговорил.